Хочу рассказать вам историю, случившуюся со мной в 2010 году летом. Проживаю я в городе Макеевка в Донецкой области. На тот момент встречался я с девчонкой из поселка Пролетарский каждый вечер, на машине к ней ездил после работы. Проводил с ней время, а поздно вечером или даже ночью на машине домой ехал. Ночевать у нее не оставался, так как она жила с родителями. В общем, еду я как-то ночью от нее, на часах была полночь, точнее, начало первого. Есть там объездная дорога, чуть не доезжая до города харциска Ездил я там редко. Гоню я свой Лексус по ней, абсолютно трезвый, за рулем никогда не пью, день был не тяжелый, не устал, перенапряжения не было. Музыка тихо играет в салоне, а недалеко от дороги видно кладбище. Проезжаю я его, настроение бодрое, подкуриваю сигарету и вдруг... За секунду успел среагировать, подняв глаза от зажигалки. На встречу мне бежала девушка и уже почти легла мне на капот, но я нажал на тормоза, резко вывернув руль влево. Машина остановилась, секунд на пять я застыл, глядя на руль, переваривая случившееся в голове и не понимая, зацепил я ее или нет. Краем глаза вроде заметил, что она вроде в последний момент отпрыгнула в сторону. Сигарета выпала изо рта на джинсы, но не пропалила. Я резко поднял ее и бросил в пепельницу, Огляделся назад и по сторонам никого. Холодный пот пробил меня, я тут же выключил магнитофон, но мотор глушить не стал. Опишу немного ее, как я успел увидеть в эти пару секунд, длинные русые волосы растрепаны, лицо вроде как в слезах, будто тушь потекла, и правая щека то ли в помаде, то ли в крови. Лицо очень бледное, может из-за того, что фары на нее светили. Из одежды халат, вроде бы розовый нараспашку, а под ним, как я понял, пижама белого цвета, а ноги голые. Но я не заметил, басая она была или нет. Первые мысли пошли, может девчонке помощь нужна. Я достал из бардачка фонарь, распахнул дверь и выскочил из машины. Взял фонарь в левую руку, а правый из кобуры достал пистолет и снял его с предохранителя. Стал светить фонарем в то место, куда она вроде как побежала, но никого не увидел. Фонарь у меня большой и мощный, если бы она была рядом, то увидел бы ее всяко. Пошел назад от машины метров на десять. Руки тряслись, думал, если вдруг кто к машине подойдет, буду стрелять без предупреждения. Мало ли что, вдруг девчонка-приманка, а за дорогой ребята притаились, чтобы машину угнать. Пустое поле с одной стороны и с другой поля в ряд, по которым я тщательно фонарем просветил, никого. «Эй!» — крикнул я. «Девушка, вы где? Не бойтесь меня!» Но в ответ стояла полная тишина. Я вернулся к машине и заглушил мотор, взял из пепельницы непотушенную сигарету, высунулся из окна и опять огляделся по сторонам, светя фонарем стал жадно затягиваться сигаретой. Глянув на тополя, я понял, что если бы чуть сильнее свернул и чуть позже нажал на тормоз, то влетел бы с размаху в, в какой-нибудь из тополей. За тополями четко виднелось кладбище, ограды, кресты и памятники, а над кладбищем сияла луна. И вдруг я с ужасом почувствовал, что кто-то есть рядом. Огляделся по сторонам, держа пистолет в руке и услышал за спиной чей-то вздох. Кто-то дыхнул мне в затылок. Я резко обернулся и отчетливо ощутил, как чья-то рука прошлась по мне, погладив по плечу и левой щеке. Дунуло ветром, и я почувствовал, будто кто-то отбегает от меня. Вот тут меня хватил настоящий ужас. Я запрыгнул в машину, завел и ударил по газам, набирая скорость, чтобы быстрее уехать от этого места. Сердце колотилось, было страшно. Я понял, призрак, стопроцентно призрак, ведь там больше не было никого, я хорошо смотрел, тем более, что рядом кладбище. Ощущение невидимой руки, проведенной по мне, я почувствовал очень четко. А раньше я в призраков не верил. Загнав машину во двор, поставил ее в гараж. В гараже стояла чекушка коньяка, я выпил ее всю с горла в течение пяти минут, куря сигарету одну за одной. Успокоился немного, захмелел и пошел спать. Девчонке своей я эту историю не рассказывал, так двум друзьям и все. Вот так вот бывает.